Дорогие друзья, сегодня мы распакуем светодиодный прожектор с датчиком движения. Светодиодный прожектор, 10 ватт. Вот так вот выглядит это чудо. Кронштейн, датчик движения, прожектор, провод для подключения питания. По характеристикам, значит, 10 ватт. Это не много. Рекомендуем размещать такие прожектора в районе входа в гараж, у входа в частный дом, у подъезда. Светодиодный прожектор с датчиком движения – это универсальное решение для обеспечения освещения в зоне кратковременного присутствия. Там, где вы находитесь недолго и желательно, чтобы прожектор сам включался и выключался. Также это очень удачное решение для обеспечения безопасности вашей частной территории. Если посторонние лица зайдут на территорию, Включается освещение на улице и посторонние постараются покинуть сразу же территорию. Светодиодный прожектор предназначен для уличного освещения. Имеет следующие характеристики. После включения он может работать от 10 секунд до 8 минут, не более. Он имеет регулировки освещенности. Можно настроить таким образом, чтобы он днем не включался. Это будет экономить электроэнергию. Для того, чтобы он включался только в темное время суток. Зона действия датчика движения до 15 метров. Ширина угол, который обнаруживает движение 270 градусов максимум. Пылевлагозащита прожектора IP65. Срок гарантии на данный прожектор 1 год. Компактный, современный прожектор с датчиком движения. Также у нас в наличии есть датчики движения мощностью 20, 30 и 50 ватт. Очень серьезные, крупные прожектора, которыми уже можно освещать большие территории, автостоянки, стоянки хранения транспорта. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш телеканал. До скорой встречи, друзья!